Телефон сбросили. Телефон а, мы сбросили? А, да, сбросили. вы сбросили? Сбросили. Вы нам не, дали, дали, не, не, не, не дали возможность ну, Вот вы можете у него взять телефон, свои руки, показать здесь, просмотреть. Все, все промежутки. Подождите, все промежутовы работу связь. А вы знаете, что у нас работают культуры, тоже есть. Да, я могу сказать, оборотни есть. Если вы не есть. Просмотре, Есть Если там все. Кому Он не знает. Подождите, умулился, дайте посмотрели, ну а почему когда он вам звонил, когда он умулился, вы отбежали в сторону и стояли там что-то возня? Почему вы не вступились за него, не сказали, что работает прокуратура, дашь секундочку до того, как подождем? Давайте возьмите, мы не справились правильно, вы не просто не разобрались, мы не можем так смотреть, вот разобраться, ну серьезно, для того чтобы не было кровли, вот, смотрите, вот смотрите, смотрите, внимание, она меня посмотрите, вот смотрите. Видите, у меня нету зубов. Мне их выбили 6 числа, 6 апреля, вот там вот на Рыморской, когда приехали сюда русские туристы. И вот, вот те вот бойцы, вот те вот. Красавцы, помогали, ставили нас на колени, у меня нет зубов, потому что я не стал на колени. Я вас понимаю, но это сотрудник украинской прокуратуры, украинский пацан. Не знаю, нормально, не, знаю, не, не, знаю не знаю, не знаю, не знаю, не произошло недоразумение, я пытаюсь так, разъяснить. Что давайте, давайте что выясним. Так мы, я же показали моего документа, удостоверение. Он, ну, образом, ни к чему, я просто хочу понять, что это недоразумение просто. Поймите правильно, ну это никакой человек, он здесь находится. Его, его опознало несколько людей. Как кого? Вот а да он же никуда, он работает в прокуратуре. Если у него никаких проблем нет. А те, кто в прокуратуре работает, то дорогие... если, если он звонил вам, то почему вы не подошли и его не отбили? стояли в стороне, я все вне зоны. Я пришел, я, пришел. я, пришел. я пришел. прошу прощения. Я была не может исключать, когда Значит, когда да. началась драка, я вырвала у человека телефон с рук. Да. А... А, первый вызов был Вадиму Брай, сотрудник А Сотрудник, это наш сотрудник, да. У нас. <смешно> <смешно> <смешно> это теперь называется так? Нет, Нет, фон фон потом не фон не фон фон фон фон не, ну, А почему тогда человек врал, что он разговаривает с мамой? я вижу, он разговаривает с мамой. Почему человек меня толкает? Хрупкую девочку, да? Я модель, вообще-то у меня дыхается. Вот я Ну, я не видел Это прокуратура? А я видела. Я вам объясняю, что это наш тоже сотрудник, он ему звонил. Это наш сотрудник, сотрудник я прокуратуры Дежуринского района. Это не скажите, что он, что это можно про Давайте мне не сюда не, Ну давайте сюда, это не ко мне, я не работаю в прокуратуре. В прокурор области обратитесь, вы, я думаю, я приду, Ну я, мы так что, есть, поверьте, я подполковник чикатилов. милиции, начальник родил. Я не обманывался, я говорю, как есть, что есть такая ситуация, это недоразумение. Я вам объясняю, что случайно так произошло, просто что все граждане Украины, все за Украину. но мы сейчас, конфликт происходит между... Вот. Вот это празднование за Украину. Я только пока праздники кинутся, не допустил. Нет, нет, никто не кинется, никого не найдет. А что они сюда это пришли? Милиция? Потому что здесь произошла ситуация, мы же не понимали. Что, что, а что, у вас само... вот этой милиции было недостаточно для того, чтобы контролировать эту ситуацию. Более того, я вам война. могу сказать, да. знаете, вот смотрите, знаете, да. знаете вот причинно-следственные э, связи. Смотрите, мы, граждане Украины, пользуясь своим законным правом, сегодня утром пришли в Горсовет и попробовали войти на сессию Горсовета. Нас не пускали, сотрудники ваши вот, стояли с чильным кордоном. Дальше нас оттуда, я прошел до турнипета, выкинула какая-то Непонятная муниципальная охрана, вот, которая, ну, просто бандиты. В форме. Право не имеет вообще ко мне прикасаться. Я пришел с паспортом, я гражданин Украины, имею полное право. И таких, как я, было некоторое количество людей. А вы нас игнорировали полностью. Наше право конституционное, вы нарушили. А, а когда... приезжает не... целый закон. Да, я да. Не да. Не Получается, закон. что вы руководствуетесь не законом, извините, что я вас переливаю. А какими-то двойными стандартами? Закон у нас бить, какой? Конституция. Давай, если бы били меня, бить. вот это... Знаете, все вот от когда, меня, не когда меня били 1 числа... Когда нас выносили с Суболдеша Ваша милиция не вмешивалась. Более я того, она расступилась и дала зайти вот этим вот приезжим русским туристам. Когда меня метили 6 числа на Римрскую. То же самое. Милиция не вмешалась. Более того, милиция заманила нас в западню и нас там 27 человек избивали. Парню проломили кирпичом голову. Ни одного уголовного отдела не заведено. Никто не наказан. И вот это вверху встал в оцепление и ставил нас на колени. Потому что им название поменяли, ничего не поменял. Вот и все. Скажите, честно, вы защищаете одного человека, одного человека? я и видел, и это, видел этот Я ну вы я вы сейчас все не товарищи, не просто я всем Это мы не <связываю> сейчас здесь, а что разбираться, если вы защищаете Гернеса, а нас <связывается> никто нет, не защищает? Сейчас, ну как это да, Позор, Украине! Столько милиции на нас, а судим да, кого! Людей тут раз два в чё! Покорный, замил, я не видел, я вам говорю про что происходило. Хорошо, а кто разбирается сейчас там? Там полный горсовет тетушек. Полный горсовет. Почему их не арестовывают, не устанавливают личности? Их должны задержать до установления личности. Я туда пришел, показал паспорт. Нет, подполковник сказал, расступитесь, пропустите. Я прошел. А дальше Юрий Юрий Павлен. Я туда прошел. А дальше меня не пустило. Сейчас давайте. Вот сейчас люди Сотрудник пострадал. Я, я не знаю, еще нет Я видел врачей Ну как бы он стоял Не, я просто объясняю, что это не судя, сотрудник прокуратуры Это никакой не негозя